Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить ютуберс лайф. В прошлой серии мы начали проходить тифа, как помните, и сейчас мы будем продолжать проходить. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает, а кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать вкусненькое. Будем продолжать. Так, у нас есть задание, в принципе, у нас не Не, давайте снимем сначала... ...видео какое-то, да, на примере по этой игре. Второй так ну в принципе у нас все настроено нам да кстати вот э -э, название это разве как влияет интересно просто не помню я раньше вообще никогда никак, никаких, не менял в этой игре название Может это как-то влияет на просмотры там -м -м. так давай на это О, давай это вот давай а все спасибо все удвоились так, это нам звук очень сильно нужен. Это, наверное, будет отрицательный, потом, наверное. Ну ладно, на ну, звук это там фиктим. Ну, Увеличите до максимума просто. Ничего, нормально все будет. Так, обложку. Да нафиг мне обложка. Обложка, вот смотри, 11 обложка. Нифига себе, офигенное. Все. О, мамка пришла. Иди в школу. Сейчас я норгаю опять. Назад в школу, я миссию выполню и все. А наверное, мы на ивент пойдем, да? На забытие. У нас забытие какие-то есть? О, не, не хочу. А, нету? Вообще нету, я мол... Игровой мир. Еее! Yeah! Игровой мир. А, нет, я не ругал. Mm -hmm. А ну, мы же прошлый раз в офигенную честь. Я забыл уже. 10 февраля. Игровой мир, а ну-ка. 100 баксов. Эээ, -э -э, в смысле 100 баксов? нет а, не а ну значит, мы где-то в середине серии пойдем а ч ⁇ да, работать я его в чем не работать я мог бы учиться еще и все больше не учиться вообще никогда а чё, я уже все я уже отучился нормально все иди работай там сколько да по максимум давай 6 часов. получить просмотр со своих видео у меня дать о! И че, Е, Разносит. Что разносит? Лица всем разносит или что? Листочки разносит. Мне нравится, что я говорю. Это как? Говорите то, что первый. А, да? А я об этом всегда говорил. Ну, ладно. Мне, в принципе, это задание уже выполнил. В реальной жизни. Так. О, нормально. Январь сейчас вообще это февраль. А, ну ладно, футболочки Ну Но голова всегда должна быть одет. Mm -hmm. Все, иди давай. Самый модный дом. Какой сейчас февраля? А? а, февраль. 30 января, кстати, сейчас. Ну, почти февраль. Ну, почти. Ему хватало, да. Ну, все равно холод, наверное. Если бы это у нас было туда. О, е. Yeah. Я ухожу. Е, yeah. я не ухожу, я только пришел. Так, а где я А, вот он. Так, а где пацаны вообще какие есть? О, кто это? Пацан профиль давай. Урень. Ага, ноль. Запись ноль. А ну это не Юдубер. Ша. А ну-ка, ноль. А тут ютуберы есть вообще? Ноль. Ясно. Логан. Вот. Ты что издеваетесь, что ли? Как это вообще возможно, да? О. Линцей. О. Нормально, все ютуберами будем. Нормально, ты понимаете, да? Ютуберами будем. Просто разговаривать. Ага. Как? А типа разговаривать? А типа это не знакомо? бла бла бла Правильно, все правильно. А Соревнование среди консолей. О, мы знаем о чем говорить, потому что мы тоже консоли типа. Бла-бла-бла-бла. бла бла Ну да, бла-бла-бла. В жизни нечего важнее, чем деньги. Они не А, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Ха. ну, ну, бла бла бла бла ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Ааа, <мирает> эй, я не ага. играл. В последнее время мир... Чё? Ага. Мират... Чё-то Миратс... Миратс... Сыр? Что? Ага. Мират. А, мират, ага. что? Ага. Я считаю, что вы один из лучших... О, ага. спасибо. Ага. Всё, подружились. Сейчас ага. а мы. Ага. Мать мисс тебе, вы ага. сюда. Ага. Калабл выудариваю. бла бла бла бла бла Или ага. фит. Вы до сих пор играете. А ага. ага. да, я вообще не знаю, что это такое. Миратс... Ага. Ага. Сыр, блин. Ой, ага. я не играю, ага. играет вообще. Ага. Я ютубер лайф. Бла-бла-бла-бла-бла. бла бла бла бла Наверное, я Я, я, я, не знаю. даже не знаю. что-то. видео. Влад. О, спасибо. У жизни не откуда-вать. Ага. Эээм... Бла-бла-бла-бла. А у нас Бла-бла-бла-бла-бла? У неё Уверен? Так вы же вроде бы девочка, нет? Да бла бля бля бля бля мне нужны деньги устраивать на время на работу, они много не платят. Да? Слушай, у не включено. бля бля бля Нифига. Я уверен, что это. я не знаю, что это. Ссылку надо поменьше сделать. что... Ага, да, я уверен, что... Прекрасный... Ага. Э, я Я уверен, что Я Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. в не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Давай не знаю. Я не знаю. Я разговор, а Хорошо. Такая ангустарезная. Что вообще? Можно вот так? А как это? Что В смысле? Это эффекты какие-то? А как это работает вообще? ничего. Эй, отдать Легенда. вот может быть Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Мама не поймает меня, провалил помощь. В смысле? Да, она говорит. Бла-бла-бла. Они не учли, типа. В этого. случае что их... Зе-бокс. Будет круче, чем все, что мы видели. Да. Не понял. Не понял... Ч? Ч он обидётся? А четранно ч плюс. Да, <свист> да ну, в принципе, да, это правда. <свист> мы <свист> только друзья ищешь. <свист> Надо хотя бы <свист> до кин. <7. свист> нет. Нет, я индийдусат. Блин. На статус. Ну мы только на фиринку пришли, ну что это фигня? Ну мы только серию. Ага. А, да? А типа до этого не мог. Ага. На некоторых мероприятиях с основной дресс-код, поэтому я должен. Подобрать подходящий наряд, выбирая предметы, одежды, можно... Вы у них все делать? Ну ладно, да. О, кликни тип на ПК. Понимаете, что Да, сегодня ПК вообще надо решать чего нафиг. Какой теряйте подпи... Ябны. Блин, на вечеринку только пошел на пару минут. Кликни по магазину одежды. Вот. Да, это магазин одежды. Ну да, даже я такой дебил. А за дебил? Ладно. А, я... кстати, он понимает, да, что типа, что я тебя не туда нажал, там всё такое. Дебилуид, а -а -а, то он все такой. Вот типа, пилует А, класс нажал. Если покупая одежду, которая мне нужна. У меня не нужна никакая. Привет, ладно, важно, самый большой фанат. А, я не хочу быть, как меня, могли бы продать мне... Вот ты что мне делать? Чау, подписчики убавится, что неправильно сделаю. Дать примет. Ну если не дам, кто-то обидится ладно, oh, я таки знал Поговори Нет, нет, нет времени, я видео снимаю Всё, эти идите Ну реально, снимаю видео, в смысле Ну как это я должен? Куда ты ушел? Блин, экзамен, блин Буйкерговор. Вы получаете на 6% больше подписчиков. Сам. Да. А, Первое впечатление, обзоры и распаков. -а, -а, -а, а если я просто лесплей снимаю, это никак не работает. О, самый популярный. Просмотр у меня SaaS. просмотр У меня такой реальной жизни никогда не будет. Даже мама офигела наверное. Ну я видео пошел снимать. Потом похвалит. Да, продолжить. А сейчас третья А ничего, что мама в кадре? Это нормально, да? Большой привет. Это ладно. Ладно. А давай это. Нас. А звук так хорош. Ну офигенный будет звук. Не надо даже громче делать. вообще офигенно все. О, ну угадал. Чего это за игра вообще? Так, че это? Да блин, откуда у меня такого не было, кстати. Не надо, не надо, нет. О, нормально. Так, ага, вот так вот, вот, так. О, нормально, все идеально, в принципе. А почему 57? Ну, в смысле. А все 70 может быть. А, иди поспи. А, привет, ага. -а -а -а. О! О ты, ну, да офигенно, мне нравится. Мне еще папки дали. -мо, ну я принципе так крутой. Заказы. А там по почте придет, я понял. Оно уже пришел, да? Афиг с ним, кино иду. Да я ничего не знаю в кино иду. Идите нафиг. Я тут в кино, как бы, пришел. <сместила> так идем, здорово, пацаны. О! Давай позируй. Я вообще самый популярный, я 8 тысяч, ничего. Давай такой крутой е. Э! Да в смысле? О, хватит позир. Тебя никто не знает. Да типа тебя кто-то знает, да? Затолпали вообще-то 8 тысяч человек знает меня. А, точнее больше. Там же не только подписываются, еще смотрит. Тебя никто не знает. Ну конечно не знаю. А тут нет много людей, здесь один лаг. Мы же в кино. Да я заметил, что мы уже в кино. Я делать не слепой же. О, разговаривай, Вот так вот. Разговор. Самовар только разговор, да? Ч там в кино? Ч там показывают? Не видно нифига. Качество офигенное просто. Целых где-то пикселей с 20, наверное, 300 Реально, нифига не видно. Чего то мультик какой-то показывает? Что? Мне кажется. Ну я так читаю. Непонятно. Нет, не мультик. Нифига не видно. Что это такое? Можно мне поближе, пожалуйста? Можно я туда сяду? И... Не, нифига не видно. Ну, тут, ну я глаза вижу чьи-то. Ну лицо наполовину и все. О, смотри. Я уже стал больше, чем друг. А кем мы уже стали? Ну, типа, я друг, но это уже не друг. Снимите и ухожу. Ну только пришел. там сколько этих, блин. Походу нельзя было столько мой Надо было поделиться. Ну ладно. Столмейкн, uh, my... да я знаю, я знаю, я могу прийти, а нафига, а там... там же было предложение какое, не понял, а ч, мама пришла, компьютер работает, ну офигенно, иди поспи, Ч такое? Какой, какой занятий? Блин. Да я уже экзамен уже написал. Какое занятие? Ещё? Да работает. Ну идти в школу тогда. ему еще сделать? Событий какие-то есть? А, там игровой мир мы уже пропустили. Походу. А у меня денег нету. Философский комментарий, ничего себе. Дата тестирования через. Я не пойду. Я я тоже не пойду. Что я тоже туда тебе э, Не, у меня я не пойду. Чё. Так, давайте что-то купим для ПК. Ну реально ПК готов. Монитор. А вообще самый лучший вообще. Камера. А, давай веб-камеру. Давай микрофон нормальный. Наушники тоже хорошие. Программное обеспечение у меня нет. которая куплена. Ладно. А, пофиг, купил всё. а он сломался идеально чего нету хорошо нужник ч монитор такой дорогой не ну зарно надо ну ладно останемся без пяти 5... пять баксов 5... идеально а я чинить его не путаю зачем а нет я не получит Иди посмотри, не знаю, не буду, чего записывать. Так, да, какой теряйте я подписчиков тут видео выложил? Нифига себе, почему я не теряю подписчиков? Я вообще вся... могу не записывать. Сторона, конечно. Опа. А если ютуберы вот пускают на год и чё Это нормально? Так. о посылочка Давай забираем. А что там все вроде бы, да? давай записывай записывай так все так большой привет да большой привет О, это шо? так что а тут чего так. давай да да не знал так э... Профессиональный комментарий, да, профессиональный комментарий надо. Угу. Так, э -э -э. вот это давай. А, блин, а, а чего мне тебе надо мне другой совсем? Опять компьютер сломался? Блин, я что, ещё... я ж новый компьютер купил, почему он такой слабый? Упускается начал лагать, лагать реально лагает а какие ты 90 хп опять это ошибка да? просто взял компьютер сломался так там 90 хп как он сломался я, вот, я не знаю о чем я что делать он не сломался надеюсь информация 91 попробуй только сломаться мне. А я ничего сделать я это не смогу. Наверное. А чё он должен сломаться? Там 90 хп, как? Заниматься шопингом. Не, мне вообще не надо заниматься шопингом. Иди поесть, не, не, работать, учиться, учиться. Это вообще сейчас экзамен на 2 стаж. Вот, сейчас. Проект не надо мне проект. Я даже на одну не единицу не успел. Мужчись. Не знаю, целый яме без остановки. Так. И давай, конструктивная критика. А ч мне ещ выбрать? Так, нормально-то нифига нету. Кстати, уже 10к подписчиков. Broken А ну-ка давай, удивительно. Ахайся. Понятно, и те же люди пишут одни и те комментарии, это долбали. Ох ты ничего себе, вот это я вот осуждаю. Да, вот, нельзя такие плохие. А ч просто? Хотя да, я ж забыл. Односторонний. Ничего, изменила что-то? <фу> я покупаю, значит, э <кх> компьютер новый, микрофон, мышку. я Мышка у меня не так хорошая. Этот научик. Я у меня все слизаю прежним. Вообще пофиг да? Блин. Извините, я ничего сделать не смог, у меня такого не было. Вот опять что мне делать? Даже нечестно. Ну идите нафиг тогда. Так, время для начала игры. Так я опять что-то неправильно сделал. Ну, ладно. А, блин, офигенно. А в начале все было хорошо. Сценария нету, ну, не Капец, конечно, ну, что ему еще сделать. Я лучше уже пускай так будет. Ну зато у меня это перекроет. Интереса нет, все, надо новую игру покупать. Интереса нет. Деучится. А, уже на два. Ну неплохо, на два балла уже, знаете. Ч е? здесь до сих пор тут стоит ну и зачем что здесь может быть Ок. то окк я через здесь наверное. не в этой серии точно да опять-то почему зачем я один раз такую фигню сделал очень надо было Да что делаете блин? Я это использовать не буду серьезно. <клес> <клес> <клес> а да ну, а что тебе делать работать ну, работать ну, два часа я, спать а пока видео выложат зачем мне делать учиться я учился все сделал мама пришла так, ругать Извини, извини я, я извините <клес> а нет, нет <клес> <связывая> ты занимался над этим изрядным? Ну, <связывая> по нему видно, да. По нему сразу видно, что он изрядный. Отрицать, да. а конечно, ты чё. Я вообще ради денег не делал, Я вообще не зарабатываю почти ничего. <связывая> Я хочу делать видео так. О, да. О, нормально. Окей. И снимаешь видео играешь. Главное, чтобы это видео нормально. Игра была хорошая? Нифигня -кая. И play надо. Чего там снять? А. А где -а. игра? А, вот. Ч это такое? Я только что говорил, что должна нормально игра быть. И ошибся. <к raspberry> Там первое впечатление, Если первое впечатление, то я вообще. А не геймплей, ну ладно. А бы геймплей? хотя бы я, ладно, все, давай. Начинаю. А как продолжить? А ну я... Я продолжить по этой игре, не, я в эту игру играть только не буду. А ну, что это такое? Ну ладно, ну еще я ему уже, я не могу отказать людям. Но это не самая лучшая игра сейчас. Не, не сам. Вообще не капитки не сам. <сؤال> <сؤال> так, пост постпродакшн. У меня пост-продакшна нет. То у меня нету там чего-то другого, то у меня пост-продакшна нет. Чего за фигня? О, ладно. Обложка. Все из-за за обложки зайдут, скорее всего. <смех> <смех> Потому это <эта> игра скатилась. <смех> скорее всего. но я, я не знаю, почему такой райтинг. Какая звезда. Ну, это, конечно, жестко, да. Мы райтинг звезду иметь, и которая весь день а, -а, -а, а. Да. Блин. Значит, мы следующей серии будем переезжать. Да процентов мы пережать будем, мы больше здесь ничего сделать не можем. <coughs> Реально. Больше мы в этом доме ничего сделать не можем. В принципе, это правда. Тут вообще с мамой, которая заставляет учиться. Ну, деньги дают зато. И нафига? Я тут зарабатываю вообще-то. Дата-тестирование. А что еще делать? Да, сейчас был в 12 часов ночи. Ну да, на мой. Идти сейчас учиться, да. Пришел, во сколько? 5 утра. Еще раз учиться? А что нет? А нет? Хорошо, отлично сделали. Да, пожалуйста, конечно. Что там дизлайк один? Ахай, если ты ютубер, то я Бэтмен. Ну от нее те же комментарии, ну как это вообще возможно? Бэтмен, фигэтмен. Эй, дружище. Я тоже продвигаю и и коррумнение не может ну, Я ну тебе откажу. Ма ч нет? Давайте да. А себе я отказался подписчики подписчике, я отписался, понимаете? Ради подписчиков. Да что за бред? Если ради подписчиков я его вот 40 баксов потерял все ради вас о тестированы 4 я больше на этой неделе точно это и не только на этой неделе О, откуда мне эта игра появилась это такие уличные продавец я помню а так все нормально ч ну, ⁇ 40 баксов мы это на там в интернете тоже ставил вот сколько же Зато мне сразу привет. Это, это контракт. Меня по обманули, это контр-страйк, который бесплатно сли. <свист> Реально обманули. Да, согласен. Полностью. Или это не контра? Не знаю. Ну похоже. Ч-то такое. Вот. Ну нормально. Нет, это не контра, это что-то другое идите нафиг а ч я, я сразу на монтаже этому все сделать ну, почти да идеально короче что я буду морочествие голову вот так вот вс сделаю интерес о нормально но ну, рекламу ставить буду или мо или, или тут можно рекламу поставить не хочу. А? Все. Я видео сейчас заканчивать, наверное, скорее всего. Да-да. Давай, учиться видео В принципе, ну мы кино сделали. Мы уже ходили кино. Мы уже сегодня сходили в кино. на ну, отлично, да? Ну, почти, Ну, да. 4 там вчера будет, Наверное. Можешь еще учиться идти. Я, в принципе, какая разница, рад. Смысл видео заканчивать. А, да? Ну, отлично. Надеюсь, все видео понравилось. Хотите продолжение третьей серии, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, все, пока-пока.